Друзья, в этом видео покажу, как сделать депозит на биржу Eobit, используя кошелек PR. Депозит нужно делать для задания в Airdrop в криптовалюте. Для этого подобрал три монеты Tron, Litecoin, Ripple. По комиссиям информация в описании, также и минимальная сумма депозита, ой, вывода из PR. Итак, перед тем, как делать депозит, нам нужно Взять адрес кошелька. Для этого переходим в балансы. Потому что кошелек Tron очень быстро разбирают. Монета удобная, быстрая. По депозитам. Нажимаем плюсик. Берем адрес кошелька. Заходим сюда. Соответственно у нас баланс пополнен. Рублевый. Или долларовый. Идем в биржу. Здесь выбираем валюту, которая у нас есть на балансе. В данном случае рубль. Выбираем TRX. Трон. Валютная пара TRX рубль. Здесь, если хотим купить сразу и цена 505, 507, 510 нас устраивает, Здесь выбираем, например, я делаю депозиты до 1000 рублей. Отдаем 1000, получаем 196 трона. Если хотим купить подешевле, за 5.02, например, тогда выставляем сумму 5.02, нажимаем кнопку купить, и ваш ордер отобразится в нижнем стакане. После того как купили, идем в перевести. Здесь выбираем трон. Вводим адрес кошелька. Количество монет 196. С учетом комиссии плюс 2, 2 трона это 10 рублей. Выйдет 198. То есть. Вот так вот. У нас же в наличии на 1000 рублей получил 196 монет. Значит выводим 194. Нажимаем кнопку перевести. Подтверждаем перевод. Все. монет на балансе. Если трона нету. Адреса кошелька. Тогда берем лайткоин кстати после того как выполнили задание покупаем в конце лайткоин и выводим его на кошелек PR вывод отсюда в районе 18 рублей так что комиссия минимальная. Адрес кошелька берем тут в балансах, ищем Litecoin, жмем пополнить, копируем адрес, вставляем, сумма вывода и запрашиваем, подтверждаем платеж, все. Litecoin лежит у нас до завтрашнего дня и Завтра повторяем. Переводим отсюда сюда. Если вы вдруг решили сделать депозит в Ripple. Ищем монету XRP. Нажимаем вот. Обратите внимание адрес кошелька и мема. Переходим в балансы, выбираем Ripple, вывести, адрес кошелька, верхняя строка, вводим сюда, копируем тег, вводим его сюда, минимальная сумма 20xRP, 0.25 комиссия это в районе 20 рублей. Нажимаете перевести. Готово. Как видите, можно 1000 рублей использовать на множество депозитов. И гонять ее с пейер кошелька на биржу EObit. Потом обратно выводить снова на пейер на следующий день опять на биржу выполнять задание обратно на Payer и так далее комиссии за транзакцию небольшие а еще вам забыл сказать обратите внимание на сумму например трон стоит 504 Здесь покупаете за 5.04. А тут можете продать за 5.71. На 70 копеек. Больше. С каждой монеты вы получаете прибыль 70 копеек. 70-60 копеек. С каждой монеты. Ну на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Используйте эту связку пэр-кошелек, биржа и убит для того, чтобы делать депозиты. На этом у меня все. Пока.